Темноволосая, карие глазки, теплые губы, ждущие ласки, Мечтая о принце из радужной сказки, Живущая в старенькой малой ташке, Что есть ты на свете, я точно знаю, Других имена навсегда забываю. И в каждый свой день я надеюсь, Что вскоре я встречу тебя, И нас станет двое. И ветер, конечно, несущийся мимо, Видев тебя, скажет красиво. И повстречав ночного арбата, мне передаст твои координаты.